Всем привет! В сегодняшнем видео покажу вам три функции дрона F1S4K PRO. Это следовать за мной, следовать за, по GPS и следовать по точкам. Итак, первая функция это GPS Follow, либо следовать по GPS. Поначалу почему-то дрон не захотел следовать за мной, ну, точнее удерживать меня в кадре, но немного подумав и поняв, что я в принципе уже ухожу из кадра, он начал отрабатывать в дальнейшем довольно хорошо, я бы сказал бы, для данного бюджетного дрона. Конечно, бюджетного не по нынешним ценам, но по немного ранним ценам, так сказать. В дальнейшем, вот согласно видео, дрон четко держит меня в Практически в центре кадра, не упуская из виду. Здесь я решил немного пробежаться, усложнив задачу дрону. Но при этом дрон никаких проблем не испытал. Продолжал меня удерживать в кадре. Благодаря тому, что здесь идет следование исключительно по GPS. То есть дрон ориентируется на сигнал от пульта. Соответственно, он не реагирует никак ни на какие-либо тени, прочие объекты в кадре, он именно держит сигнал самого пульта. Поэтому данная опция ну, одна из самых полезных и одна из самых четких. Потому что далее будем рассматривать опцию «Следовать просто за вами», там уже у дрона возникают проблемы. Иногда вот Опять же, в конце немножко стал пропадать я из кадра. Ну, пытался убежи... выбежать из кадра. Но дрон все-таки старался меня ловить. Ну, и отработать более качественно. Не сможет так выразиться. Все, данную опцию отключаю. И сейчас перехожу на ImageFall. То есть, следовать непосредственно за объектом. Здесь необходимо только выделить объект, за которым следует, следует э, дрону отслеживать его движение. Но здесь меня немножко смутило в том, что дрон стоит на одном месте и просто поворачивается вокруг своей оси э, для моего поиска. Да, он удерживает меня в кадре, но он не летит за мной, он просто... Крутится вокруг своей оси, как уже сказал ранее. Здесь я решил немножко уйти из кадра, пойти, пойти назад. Но на самом деле надо было лучше все-таки пойти под дрон и посмотреть его реакцию, как он отработает. что-то я об этом не подумал в, этот, в тот день. Просто решил пойти подальше. Но как видно из видео, дрон просто уменьшил да, вот эту зеленую прямоугольник, но при этом продолжает меня держать в кадре. Ну, не то, что он держит меня в кадре, на самом деле это я был в кадре, но вот я здесь также решил пробежаться и, в принципе, дрон довольно хорошо отрабатывает вокруг своей оси и держит меня в кадре. То же самое делал на другом телефоне, в основном которым управляюсь под андроидом. Там на старом Huawei. К сожалению, у меня эта опция тормозит. Я сначала думал, что это дрон плохо отрабатывает, либо приложить. На самом деле я понял, что именно еще нужно хорошее качество телефона. Вот. И следующая опция это следовать за точками. Ну, здесь довольно просто. Нажимаем на данную опцию. Загружаем карту. Естественно, должен быть подключен мобильный интернет, чтобы.. Ну, отобразилась карта. Я, в принципе, так, не дожидаясь полной загрузки карты, ну, вот она загрузилась. Дальше просто решил проставить точки, если честно, так, на обум. Поставил там, первую точку, вторую, третью, четвертую, ну, и пятую точку. Рекомендую ставить именно карту со спутников Потому что смотрите что сейчас произойдет Я поставил Первая точка При этом дрон позволяет крутиться во время этого полета И вторая точка Оказалась прямо в деревьях Это я в последний момент заметил И успел буквально в последние секунды Поднять дрон наверх Тоже дрон на стике реагирует спокойно Поэтому можно дроном управлять во время полета И подвесом смотреть в любые стороны Очень удобно Дрон в принципе, спокойно, довольно грамотно, четко летает по всем указанным вами точками. Поэтому можно сказать, что все три опции, довольно популярные опции эти работают, работают довольно качественно, хорошо. Но Одна из самых популярных это следовать за точками, надо быть внимательным, да, чтобы не влететь дерево или здание. Ну, и следовать по GPS сигналу, тоже очень хорошая опция. В принципе, на этом всем спасибо, всем пока.